Привет друзья! Детька Демоноид Обещал вам показать свое Наше жилище Временно грузинское а, Ну вот Чтобы не говорили что детка за свои слова не, не отвечает Вот показываю Причем начал я э э э С нашей спальни Тут Мы с Тамарой обитаем окошко Вот можно дворик посмотреть, какой грузинский дворик. Ну как бы дворик девятиэтажки панельки. Ну и вот коридор. Коридор. А вот гостиная. Включу свет. А вот наш штаб квартира. ты Федя что-то делает. Вот на том ноутбуке я пилю видосы. И здесь смотрите у нас. Телек, часы вот такие А самые интересные потолок. Черный потолок, представляете? Кто бы в Москве черный потолок сделал? А здесь нормально Ну, потому что здесь 365 солнечных дней За исключением сегодняшнего Сегодня пасмурно Вот, смотрите Но ну, это мы уже своего добавили Антуражу Всякие вещички Испортили красоту А вообще видите, какие тут статуэточки Фарфор Какие-то древнегрузинские книги Святые Всякие реликвии Так что у нас Есть где помолиться Всякие кубки Видите Красота немыслимая Хозяева, наверное, жили здесь сами, потом построили дом и переехали обстановку, какую оставили. Вот кухонька весьма удобная. Барная стойка. А в холодильнике была бутылка с чачей. Она была полная. Вот, вот эта бутылка была. Ну да. Ну и в завершении Федина. Вот у него тут две кроватки на всякий случай. Устанет на одной, на другой может Он правда появился вот что зеркало здесь. Насмотрелся страшных фильмов. Сказал, что оттуда обязательно кто-то должен вылезти. Ну не знаю, оттуда видно, поглядели, какой тут организм лежит под 180 сантиметров. И решили не вылезать. Ну балкон я уже показывал. За балконом стройка, сегодня выходной там у нас речка Вот там обои Сейчас плохо видно Ну, а, собственно, это вы уже видели Цветочки